Пророк сказал, рожденный Девой, Господь наш землю посетит, И миру рай, закрытый Евой, Своей смертью возвратит. О, как от всех благословенно, Святая будет Дева-то, Душою ангельски блаженно И непорочно, и чиста. И на служение ей Мария Хотела б жизнь свою отдать, Следы от ног ее святые В немом восторге целовать. Но вдруг, как молния мгновенно, Разлился свет во тьме ночной, И передеваю смиренной Предстал посланник неземной, И ей сказал он вдохновенно, И всех жен мира ты одна, Всевышней волею избрана, Превыше всех блага славена. Весник неземной Всегда да будет неизменно Господня воля надо мной Так перед Девою сверенной. Речь кончил весьник неземной Всегда да будет неизменно Господня воля Пятый незримо, свыше осенних, весь мир в тобой, рожденном сыне, свое спасение узрит, велик он будет перед Богом, и наречется сын Отца много Вручит Бог Сыну своему Так передеваю смирной. смиренной Речь кончил весь не земной, Всегда да будет неизменно Господня воля надо мной Так перед Человесник не земной, всегда да будет неизбежно. Вечный Царь Свободный, и мир избавит от оков, И покорит Ему народы Его Великая Любовь. Господне слово непреложно, Велик Он силою Своей. И лишь для Господа возможно, что невозможно для людей. Так передеваю Смиренной Речь кончил, веснет не земной. Всегда да будет неизменно. Господня воля надо мной. Так перед. Девою смиренной Речь кончил весь не неземной Всегда, да будет неизменно Господня воля надо мной Господне слово непреложно Велик Он силою своей и лишь для Господа возможно, что невозможно для людей.